Друзья, привет! Меня зовут Татьяна Рыбакова, я исполнительный директор компании RealProject. В Петербурге многие из вас наверняка видели любопытную деталь. Посреди стены какого-нибудь исторического здания, во дворе или сбоку, торчит одно единственное окно. Но как и для чего оно появилось? Очевидно, его сделали уже после постройки здания. Отсюда вытекает логичный вопрос. Разрешается ли по закону делать новые окна и двери в стенах дома, а также закладывать их или переносить? Давайте разбираться. Важно понимать, что устройство новых окон и дверей, их закладка или перенос – это изменение фасада дома. А также эти работы являются перепланировкой. Каждое отдельное здание формирует облик города, поэтому есть документы и регламенты насчет внешнего вида фасадов. Например, в Санкт-Петербурге это постановление правительства о правилах благоустройства номер 40 и 961. В них сказано, что двери и окна размещаются на фасаде по общей концепции с учетом архитектурно градостроительного облика здания. Устройство новых окон и дверей, закладка или перенос по наружным стенам не должны нарушать фасадные решения и композиционные приемы здания. Должен сохраняться единый характер вида здания, цветовое решение, габариты остекления, плотность размещения входов. Да, звучит как что-то очень сложное, но на самом деле все не так страшно, как может показаться. За состояние фасадов здания отвечает комитет по архитектуре. Это значит, любое изменение того, как выглядит здание, должно быть согласовано с этим органом. Например, в Санкт-Петербурге это КГА, комитет по градостроительству и архитектуре. Вот какие шаги нужно сделать, чтобы согласовать изменения фасада. Сперва нужно подать запрос в КГА и приложить к нему. Перечень изменений, которые планируется сделать на фасаде. Фотографии фасада, общий вид и его величный фрагмент, где планируется сделать изменения. А еще поэтажный план с обозначением планируемых изменений. Затем КГА решает. Пишется ли изменения в архитектурный облик фасада здания? Если решение положительное, комитет выдает задание на проектирование с инструкциями. Что нужно предусмотреть в проекте? Итак, получили задание от КГА. После этого нужно обратиться в проектную организацию, у которой должен быть допуск СРО на проектные работы. Когда проектная организация разработала проект изменения фасада здания, его нужно подать на согласование в КГА. Поскольку это перепланировка, то нужен проект перепланировки, который может разработать организация с допуском СРО на проектные работы. После согласования КГА необходимо подать в МВК проект перепланировки вместе с проектом изменения фасада здания, а также заключение о согласовании проекта изменения фасада здания. Далее процедура согласования стандартная. Рекомендую посмотреть отдельное видео о процедуре согласования перепланировки. Это были 5 стандартных этапов, но могут быть и дополнительные. Так, в домах-памятниках сложнее получить разрешение на изменение фасада, потому что в процедуру включается комитет по охране памятников. Например, обязательно проверить, являются ли оконные или дверные заполнения предметами охраны. Если да, то уточнить, что именно находится под охраной. Растекловка, цветовое решение или вообще материал оконного заполнения. Все это нужно сохранить при замене. Подробнее о перепланировке в исторических зданиях рекомендую посмотреть наше большое видео. В некоторых домах ограждающие стены бывают несущими. Поэтому при устройстве новых оконных и дверных проемов нужно выполнить техническое обследование и произвести соответствующие расчеты для определения возможности устройства проема. Причем в старом фонде это делать всегда обязательно. На практике больше шансов получить согласование на разборку ранее заложенного окна, если оно предусмотрено на фасаде, исторически. Для этого нужно изучить архивные материалы в организациях по инвентаризации. Еще есть один лайфхак. Когда нужно избавиться от окна в квартире и при этом не начинать эпопею с КГА, можно просто установить фальш-стену со стороны помещения. Например, зашить оконный проем изнутри листами гипсокартона. Так внешний облик фасада не нарушится, а окно в квартире исчезнет. В каких случаях КГА может не согласовать изменения фасада? Например, когда новое окно асимметрично другим окнам, остекление не того цвета, нарушена плотность и габариты входов. Важно понимать, что согласование в Комитете по архитектуре – это не просто дополнительное препятствие, которое стоит на пути к согласованию вашей перепланировки. Такой Комитет выполняет важную функцию – не позволяет испортить внешний вид города и защищает жителей от последствий самовольных работ. В нашей практике мы успешно получали согласование изменений фасадов. Закона сделать новое окно, дверь, передвинуть их по стене или заложить вполне реально, поэтому отказываться от такой перепланировки заранее не стоит. На этом у меня все. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До встречи!